Под колодой, под колодой у нас восьмерка кубков. Ну что ж, карта, когда мы поворачиваемся к спиной, к тому, к тем эмоциям, которые уже отжили себя, уходим. Вы знаете, в карте нету драмы, то есть это не неожиданное решение, больное какое-то, это уже давно созревшая реализация, то есть вы уже давно поняли, что... Тут уже ловить нечего, как говорится. Может быть, это отношения уже отжили себя, либо работа, уже тут на самом деле ловить нечего, ни финансово, ни никакого морального удовлетворения вы не получаете. Ну и пришло время вот по этой карте восьмерка кубков, когда вы повернулись спиной, и вы уходите. А двигаетесь вы к солнцу, то есть вы хотите лучшего, вы хотите более позитивного чего-то. Но пока вы вот в процессе, в этом переходном периоде, пока вы повернулись спиной и двигаетесь. Вот этот вот переходный период для вас. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре кристалла у вас девятка посохов, которую перекрывает карта смерти. В основе креста рыцарь Пентаклей, в недавнем прошлом у нас король посохов, во главе вашего креста карта мага, в ближайшем будущем у нас император. Для вас, мои дорогие, карта Туз-Чаш, в вашем окружении двойка Пентаклей, надежды страхи рыцарь кубков и чем все завершится десяткой Пентаклей. Ваш малый крест – девятка посохов и карта смерти. Карта смерти – старший аркан, представляет знак зодиака скорпионов. Для кого-то скорпионы, может быть, очень будут важны в этот период. Но, вы знаете, очень такие знаменательные две карты. Девятка посохов говорит вам о том, что не опускай руки, это твоя последняя битва. Вот это вот девятка. После девятки придет десятка, и тогда ты сможешь как бы расслабиться. Девятка Посохов – это генерал, ведущий свое войско, то есть вы всегда берете первыми удар на себя, и уже не, видимо, побывали ни в одной битве, то есть у вас уже есть эти раны, то есть жизненный опыт какой-то. И вот-вот-вот, надо еще чуть-чуть вот простоять, выдержать, и там как бы можно будет расслабиться, а там, мне кажется, вас будет ждать вот эта вот карта смерти в этой колоде, называется еще «Возрождение». То есть, когда что-то умирает, уходит из нашей жизни, освобождается место, и что-то новое появляется в нашей жизни. И вот так и тут вам. Как только вы вот продержаться, выдержать, простоять, и тогда что-то новое может войти в вашу жизнь, возрождение, перемены какие-то, вы можете поменяться. Сменится ваш статус, сменится ваш титул, может быть, все может поменяться, потому что карта смерти, 13 номер, это... Серьезные перемены – это уход чего-то из нашей жизни, на смену этому приходит что-то новое. Иногда эта карта говорит, например, о разводе. То есть отношения закончились, и ваш титул сменился. Вы были, например, там женой или мужем, а теперь вы свободная женщина, свободный мужчина, одинокий. Вот это вот. Но эта карта еще перерождения, то есть трансформация, изменения. Я часто привожу пример бабочки. То есть бабочка у нас начинается с чего? С червячка вот этом, в этом коконе. И вот она вот там вот вьет свое... Это, Шелковый, шелковый кокон, а потом приходит время, и она из него э, вылупляется, вот эта вот красота, вот эта бабочка свобода. То есть, э, во-первых, период трансформации, я вам говорила, вы еще в переходном периоде вот по этой карте восьмерка кубков, вы только повернулись спиной, еще пока двигаетесь в сторону нового чего-то. Э, и вот то же самое здесь. Но карта смерти еще, знаете, такая очень философская, она говорит о том, что как ты Примешь изменения, а мы не любим изменений в нашей жизни, они болезненны всегда. Вот как примешь эти изменения, вас примешь, так они и войдут в твою жизнь. То есть будешь сопротивляться переменам, будет болезненно, судьба или вселенная как бы навяжет вам эти перемены. А если ты примешь эти перемены с распростертыми объятиями, то тогда они как бы с легкостью и также будет менее болезненно, вот эти вот все изменятся переизме... в вашей жизни. В основе вашего креста рыцарь Пентакли. рыцарь Пентакли, вообще рыцарь – это движение. Всегда нарисована лошадь, движение вперед. В вашем случае это может быть финансовое какое-то, знаете, постоянное, причем рыцарь Пентакли, он самый медленный, но он такой надежный. То есть э, стабильное поступление каких-то финансов, каких-то денег в вашу жизнь, э, какая-то зарплата, может быть, какой-то доход, который вот-вот сказали 20-го, значит 20-го вы так и будете получать. Но рыцарь Пентакли может быть еще и молодым человеком, молодым человеком, не достигшим возраста 40 лет, или молодой дамой. Э, Элемент земли, девы, тельцы, козероги, люди такие ответственные, надежные, как я сказала, медлительные, но сто раз продумают, прежде чем один раз отрезать. То есть тут все про продумано, аналитический ум, человек, на которого можно положиться, пунктуальный, ответственный. Вот так вот по этой карте. А в недавнем прошлом у нас король посохов. Король посохов – это мужчина, мужчина элемента огня. Лев, овен, стрелец, ваша, ваша стихия, огненная стихия. Мужчина, люди, которые, э, вот огненная стихия, они яркие. Они э, как-то проявляют, эта яркость проявляется у них либо внешне, либо через одежду, либо вот эта вот энергия, они очень энергичны, либо постоянно какие-то идеи к ним к полу приходят. Люди могут быть какого-то... Э, креативного, занимается какой-то креативной деятельностью или артистической деятельностью. Может быть, поют художники, танцуют, я не знаю. Даже сейчас в современном мире это может быть даже связано с компьютерами. Создают что-то в компьютерах, креативность какая-то. Что еще можно сказать про короля посохов? Я сказала львы, овны, стрельцы, яркость. А, кстати... Люди огненной стихии не очень любят работать на кого-то, то есть это люди предприимчивые, они вот из своих талантов умеют зарабатывать деньги. И поэтому хороший бизнес-партнер, может быть, для вас, или вы, может быть, занялись каким-то, решили поменять, если вы работали, то вы решили, может быть, сменить э, свою область деятельности и начать работать на себя, может быть, тоже, может быть, вот по этой карте. Ну и во главе вашего креста, карта мага, который говорит о том, что ты совсем справишься. Не сомневайся, ты, я сам, вот карта номер один, я сам, я маг в своей жизни. У меня для этого есть все. Очень часто в традиционной колоде вот перед магом все четыре элемента таро, то есть например, посохи, это вот эта вот огненная стихия, то есть талант есть какой-то, креативность, артистичность, работа, возможность работать, как бы, то есть найти работу тоже. Мечи, это ум, интеллект какой-то, острый ум. Чаши, это вот умение любить, быть любимым, окружать людей заботой и в то же время быть любимым. Ну и Пентакли – это вот наши ресурсы, разрабатывать деньги, ресурсы душевные тоже. То есть все-все у меня для этого есть, и нет предела моим возможностям, знак бесконечности. Смотрите, как он какую-то там вот делает воронку, что-то там совершает. Так и вы, вы, вот это вот волшебство можете сами совершить в своей жизни. Надо только постараться и воспользоваться всем тем, что вам дала как бы вот, природа, Бог ли, Вселенная, во что вы верите. В ближайшем будущем карта императора. Старший аркан представляет знак зодиака Овнов. В первую очередь. Во-вторых, эта карта может быть от контроля. В первую очередь она призывает нас взять контроль над ситуацией, взять контроль над своей жизнью. Во-вторую очередь это представляет человека. Человека, знаете, такого постарше. Человека мудрого. Может быть, карта отца или даже дедушки. Человек, который вот можно всегда попросить совета, можно обратиться за помощью, что еще это, или человек статусный, например, для женщины, если вы вот это ваш партнер, может быть, он постарше вас, такой мудрый, или у него какая-то должность такая дающая, например, он глава администрации какой-то, может быть, политикой занимается, может быть, он глава компании какой-то, ответственная должность у этого человека. Кто он для вас? Вы знаете, хороша эта карта, вот, как я сказала, помощи. О помощи человек может помочь, помочь в вашей карьере, в вашей работе. Может быть, это ваш начальник, вы всегда можете обратиться к нему за помощью, за советом. Такая вот. Для мужчин, да, карта тоже, может быть, какого-то, у вас есть какие-то знакомства. Помните, я говорила про ресурсы? Ресурсы не всегда это только деньги. Ресурсы – это... Кого знаем, за какую ниточку надо потянуть. Это тоже умение. Для вас, мои дорогие, карта туз-чаш, какая-то радость придет в вашу жизнь. Неожиданно причем тузы всегда какая-то неожиданность. В данном случае эмоциональная какая-то. Иногда, если, может быть, вам признаются в любви, может быть, предложат руку и сердце, это ваша карта, вот вам. Для тех, для кого любовь не ваша тема, может быть, что-то очень такое позитивное придет в вашу жизнь, что-то, что вас обрадует, могут предложить работу, может быть, может предложат в бизнес вступить или еще что-то. Что-то такое, что вас очень обрадует. Результаты экзаменов, например, очень позитивные. И вы очень обрадовались, что вы поступили, например, или сдали что-то, защитили, завершили что-то. Что-то какая-то новость неожиданная, которая вас очень-очень очень обрадует вот по этой карте. Эмоции прям, знаете, переливаются за край вот этой карты. Карты. О вашем окружении, двойка пентаклей карта, знаете, когда мы, в первую очередь, финансово, э, это, ну, продержаться бы до конца месяца, то есть дыр нет, долгов вроде нет, но лишь бы вот-вот-вот-вот-вот-вот и вот как бы удержаться на плаву по двойке пентаклей, не наделать долгов, э, такие, знаете, но она хороший жонглер, то есть она... Эти две пентакли не уронят, и, видимо, этим занимается не первый раз, поэтому карта вам говорит о том, что вы все-таки хороший жонглер в своих финансах, и э, уже как бы э, у вас опыт есть, видимо, не первый раз вы этим занимаетесь, и вот так вот вы постарайтесь продержаться на плаву, не наделать долгов. Надежды, страхи, ну, не знаю, мне кажется, надежды, скорее всего, рыцарь кубков, такая романтическая карта, это рыцарь на белом коне, хотелось, чтобы вам сделали предложение, вот хотели, пожалуйста, это он вот с этими алыми розами сидит на белом коне, то есть тут на самом деле хотелось бы, видимо, кому-то получить что-то позитивное, получить вот эту вот, рыцари, они еще могут принести, что тут еще может быть, ну, в первую очередь, это молодой человек. Кстати, мы говорили о рыцарях. Рыцарь, молодой человек, не достигший возраста 40 лет. В данном случае элемент воды, раки, рыбы, скорпионы. Я не думаю, что вы боитесь, потому что позиции надежды или страхи. Какие могут быть страхи связаны? Хотя, кто знает. Так что, так. Ну и ваша последняя карта замечательная. Десятка пентаклей – это финансовое благополучие. Причем не только ваше, но и всей вашей семьи. Иногда карта говорит о том, что вы из хорошей семьи, где хоро хорошей, обеспеченной семьи, где деньги, может быть, передаются из поколения в поколение. Вот так десятка это еще конец цикла может быть вам повысили зарплату и надо вы понимаете что на данный момент это ваш потолок то есть больше вы пока еще не не выбьете вот это вот это еще ресурсы помните ресурсы душевные что у вас хватает ресурс на все три поколения то есть вы за родителями своими о своих родителей беспокоитесь и о детях и о своем партнере или партнершине. такая знаете добрая семейная хорошая финансовая тоже в то же время карта это вот ваша ну что ж, давайте посмотрим на любовь. Первые три карты для тех, кто в паре. Вот он, рыцарь кубка. Пожалуйста, Паш Пентакли. Ну, ну, замечательно, вы знаете, для тех, кто в паре, во-первых, э, э, вот «Рыцарь кубков» – это и есть романтическая карта, это «Рыцарь на белом коне», про которого мы уже говорили предложение руки и сердце человек открывается говорит о своих чувствах говорит о любви кстати вам может прийти какой-то подарок либо денежный либо просто вот какой-то крупный подарок такой вот и э, я думаю что человек и вы и этот человек готовы вкладываться в эти отношения вы готовы работать над этими отношениями то есть тут все серьезно и может быть даже переводить эти отношения на какой-то следующий уровень потому что по семерке пентаклей мы раздумываем что делать дальше то есть э, вот это вот ну хорошо да сделал предложение ну хорошо признался в любви а что теперь вот так вот все как бы очень и очень даже позитивно те кто одинок и в поиске ну вы с кем-то ругаетесь Ой, вы... ну есть причина, по которой вы одиноки, видимо. Видимо, отношения закончились. Я вижу карту смерти, либо развод, либо просто разошлись после долгих каких-то ссор, конфликтов. Никто никого не слушает, никто никого не хочет слышать. И карта мира, вы знаете, что карта говорит о том, что... Не жалейте, потому что карта мира – это успешное завершение цикла. То, может быть, слава и богу, что вы от, от из этих отношений как бы закончили эти отношения, потому что карта мира – она успешное завершение какого-то цикла, и... Период расширения. Дальше вы можете двигаться куда-то. Кто-то, может быть, даже уедет за границу или куда-то какие-то дальние страны. Может быть, просто отдохнуть, путешествовать. Либо, может быть, кто знает, может быть, там вы и познакомитесь с кем-то, переезд. Но отношения тут, вот, карта смерти говорит как раз-таки, и, и их нет. Вот. Ну, и слава богу, что их нет. Вернее, что, слава богу, что вы их завершили. Для тех, кто вот закончил отношения. Ну а теперь про финансы для стрельцов. Так, ваша первая карта. Опять карта мага. Все сами можете, мои дорогие. Семерка. Ну вы знаете. Две семерки у вас. Хорошие карты, в общем-то. Карта мага, старший аркан, начало. Кто-то, может быть, начинает новую карьерный какой-то у вас рывок. Может быть, свое свое дело открывается. И помните то, что я говорила про карту мага. Все четыре элемента перед ним. Волшебная парочка. То есть я сам маг, я все сам смогу. Я решил или решила, так и будет. Кому не нравится, пусть не слушает, а люди бу будут, люди, которым не, бу будет, не, не будет нравиться ваше решение, но вы как-то особо к этому, вас это не затронет особенно. Я вот так решил, так и будет. Вот это мое мнение, значит, так и будет. Ну и «семерка пентаклей» — это развитие. Развитие — это, вот во-первых, сбор урожая, вот они семь пентаклей, вот я то, что я заработал на сегодня, и теперь мне пришло время как бы, подумать от, над, над будущим, что делать дальше. Как я уже говорила, кто-то, может быть, решит, я больше не хочу работать на дядю, буду работать на себя. Или, может быть, я в, это, в этом отделе работал, теперь хочу перейти куда-то, может быть, это дополнительный опыт, там лучше, там больше у меня каких-то возможностей для развития, для карьеры, для чего-то. Но все очень правильно и все очень как бы позитивно.